Всем привет! Вы на канале ⁇ Как заработать в интернете ⁇ И в этом видео я вам покажу, как добавить на сайте 5 миллионов продаж свой кошелек и как проверить свои данные. Смотрите, переходим на главную страницу данного сайта. Нажимаем ⁇ Авторизоваться ⁇ Выбираем ⁇ Мой производитель денег ⁇ Далее. Здесь вот ⁇ Вывод прибыли ⁇ нажимаем настроить и здесь у вас есть кошелек вы можете здесь настроить paypal банк western union и крипто я всем рекомендую настроить крипто например мы нажимаем вот редактировать здесь мы можем выбрать usdt либо же Bitcoin. я выбрал usdt trc 20 а где же его взять переходим на биржу binance регистрируемся у меня под видео есть видео как здесь зарегистрироваться выбираем USDT нажимаем здесь вот здесь у нас USDT монета здесь выбираем сеть TRC20 TRX TRC20 копируем кошелек далее вы можете Сделать скриншот, сюда загрузить. Здесь. И скриншот загрузил. Вставляете, нажимаете. ОК Чтобы проверить свои данные, возвращаемся опять на главную. Все буду показывать главное главной. Нажимаем авторизоваться мой производитель. Далее нажимаем. Нажмите здесь, чтобы проверить свои данные. О продаже сейчас. Далее нажимаем проверить. Нажимаем по одному баннеру. Переходим. На, опять же на таки на сайт нажимаем по второму баннеру данные сайты которые рекламируются их можно закрыть и нажимаем здесь посмотреть и так успешно сегодня вот как раз воскресенье и с понедельника по воскресенье я каждый день заходил на сайт и проверял свои данные если мы здесь нажмем проверьте типа, под Утвердите свой доход далее платежи нажмем здесь нам пишут что вывод средств запланирован на 25 августа нажимаем хорошо на этом друзья у меня все подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите свои комментарии всем спасибо за просмотр всем желаю хорошего дня хороших всем заработков всем пока